Друзья, привет! Окрестности Сочи, Май. Что это значит для автомобильного энтузиаста? Конечно же, Формула-1, ведь поначалу российский Гран-при проходил как раз в это время. Но теперь он переехал на осень, и совсем скоро стартует Гран-при Монако. Тогда зачем же я здесь? Чтобы поездить на самой странной модели в линейке АвтоВАЗа. Это седан Веста Кросс. И, кстати, мы делим эту дорогу на Хаул с вазовскими испытателями. Парни умеют ездить, если вы не знали, то это Гранта. Да-да, теперь Калина Универсал будет объедена в одно модельное семейство с Грантой. И эта машина как раз с новой X-мордой, X-лицом, такой же, как здесь. Но теперь у Гранта и Калины оно будет в стиле Весты. Но вернемся к нашему автомобилю. Итак, в ваших головах, наверное, как и в моей, версия Кросс уже прочно ассоциируется с Универсалом СВ. И, кстати, это не страшно, потому что в случае с Вестой седан и Универсал вот по вот эту поясную подоконную линию снизу абсолютно одинаковые. Такая унификация. Итак, чем же отличается версия кросс от обычной? Прежде всего, это другие пружинные амортизаторы. Дорожный просвет увеличен до 200 миллиметров с небольшим, и я уже его измерил, здесь действительно 20 сантиметров и металлический, увы, не защита, металлический пыльничек. А единственная разница между седаном кросс и универсалом кросс в задних пружинах, на седане они чуть-чуть короче, потому что здесь корма легче просто-напросто. Особенность версии Cross это задние дисковые тормоза, которые набраны из элементов моделей лады Sport, от калины спорт от гранты Sport, на увеличенный дорожный просвет, пластиковая броня по кругу и относительно низкопрофильные 17-дюймовые колеса, которые на местном бездорожье, который в основном состоит из таких острых камней. Очень легко повредить. Но главное, чего нет у седана, это, конечно, багажного отсека универсала. Той самой пятой двери в Европу. Настоящего европейского подхода к организации пространства. Даже, можно сказать, заботливого подхода. Мне кажется, что вообще багажник у СВ это самая аккуратная и внимательная деталь всей российской автомобильной автоиндустрии. Что же у нас здесь? Ну, во-первых, заметно, что седан уже тянется к универсалу. Здесь появилась кнопочка. Раньше нужно было открывать багажник из салона. Его объем такой же, как на универсале, 480 литров, но все, что здесь есть, это вот эти петли, которые обязательно помут ваши вещи. А в том, что касается организации внутреннего пространства, то Vesta Седан предлагает такое же решение, как на моем рабочем столе. И выглядит оно примерно вот так. Пожалуйста, ни тебе сеточек, ни лотков, ни органайзера, ну, мне кажется, и так сойдет кстати вот еще одна примета того что седан подтягивается к универсалу раньше здесь была такая выемка чтобы можно было пальцем поддевать крышечку теперь у нее свой собственный электрозамочек а вот то чего не хватает это красивой антенны плавника который есть у св здесь же у нас вот осталась такая же удочка ну и в 25 раз если вы вдруг не смотрели и не знаете что у Веста сзади я вам напомню что здесь у нее все хорошо и приятные элементы, которые теперь появились, а раньше их не было, это своя собственная подсветочка и обогрев заднего дивана, еще USB-порт, электростекла у нас были и подлокотничек. В целом место здесь больше, чем в любой машине этого класса, потому что вес все-таки переросток, так что по-прежнему здесь все хорошо, а теперь стало еще и как-то благоустроено. Но наверняка большинство из вас уже и сами побывали на этом заднем ряду, и, конечно, вам гораздо интереснее, как едет этот автомобиль. И смотрите, пара интересных водных. Во-первых, это седан, а значит, жесткость кузова тут выше, чем у универсала. Во-вторых, это дорога на Солохаул, как я уже говорил, и мы ее делим с ВАЗовскими испытателями. И, в-третьих, я за рулем. Давайте же устроим Вести Кросс, Ралли Кросс. Ух, не зря эту дорогу облюбовали вазовские испытатели, потому что она интересная, трехмерная, отлично нагружает и подвеску, и двигатель, и трансмиссию, и тормоза. И вы знаете, мне очень нравится, как едет здесь Vesta Кросс. Да, любой местный вам скажет, что для того, чтобы машина была хороша на таких дорогах, ее нужно опустить. Но, как показывает практика, при грамотной настройке даже 20-сантиметровый дорожный просвет – это не помеха. Хорошее усилие на руле, понятные реакции. И мне нравится, как легко Веста переходит от плавного сноса к легкому скольжению задней оси под сброс газа. Легко и понятно ее вести. Очень хорошая настройка системы стабилизации. Да, она здесь не отключается на скорости выше 60 км в час. Но если все сделать плавно и правильно, то она практически не вмешивается и допускает легкие небольшие скольжения. Все здорово. И если шасси не помеха, то вы знаете, что мешает на самом деле мотор. У Vesta Cross, как и у любой другой, две опции. Либо двигатель 1.6, вазовский мощностью 106 лошадиных сил. Либо тоже Тольятинский агрегат, более мощный 1.8 на 122 силы. И у нас как раз такой. И его откровенно мало. Постоянно приходится включать пониженные передачи. Внизу тяги практически нет. Не знаю, кушает он на все 140 сил, а везет, ну, не на 122 точно. В паре с ним идет французская коробка передач JR5, и на этой машине она неплоха. Но вы знаете, что все Весты чуть-чуть отличаются друг от друга, и на самом деле это не показатель. Мой опыт показывает, что буквально через 3-4 тысячи километров пробега начинаются затрудненные включения, некие помехи. И, честно говоря, наша российская коробка тросовая 2180, которая идет в паре с более слабым мотором, мне нравится даже больше. Но удивительно, как же все-таки приятно ездить на Весте, как хорошо настроено ее шасси. Шины Пирелли P7 Chinturato достаточно скользкие, но здорово подходят этим настройкам. Плавное начало скольжений, я все хорошо чувствую на руле. Блеск был бы, если бы не одно «но». Ведь так на этой машине никто не ездит. В обычной жизни, как ни странно, весь кросс больше всего тоже мешает моторы. Старт с места со светофора только с подгазовкой. В городе, конечно, это быстро начинает утомлять. Во всем остальном это практически обычная веста, да, кросс едет чуть-чуть пожестче, потому что у него все-таки поплотнее пружины и амортизаторы, поэтому он собирает больше мелочи, больше короткой волны, но в отличие от универсала SV, который показался мне все-таки чрезмерно подробным, чрезмерно дрожащим, седан лучше сбалансирован и не так раздражает на гребенке. В том, что касается шумоизоляции, разницы с обычной Вестой практически нет, и седан, пожалуй, немного тише универсала, все-таки большой колпак кузова собирает больше паразитных вибраций, резонансных частот, и там лезет больше дорожного гула. Здесь с этим все совсем хорошо, если бы не неприятный звук мотора, было бы совсем тихо. В общем, в том, что касается непосредственно движения, Веста в целом хороша. Да, ей нужен, конечно, нормальный автомат. Не зря здесь нет роботов АМТ, все тестовые машины только с механикой, потому что, ну, нечем хвастать вазовцам. Да, у робота появился ползущий режим, но в целом эта трансмиссия очень далека от идеала. И, конечно, в 2018 году иметь робот с единственным сцеплением – это мовитон Ждем, очень ждем вариатор. Он должен появиться уже совсем скоро. Я думаю, мы тогда опять поездим на Вести и опять вас ждет очередное видео с ней. Слово, тормоза держится хорошо даже здесь, в быстрой езде, да, они неприятно пахнут, потому что машина совсем новая, колодки никто не пропекал, идет легкий дымок, но уровень замедления хороший, педаль не проваливается, тормозная жидкость не перегревается, увы, у него не перенастроена система стабилизации, она практически не имитирует блокировку дифференциала, и как только у вас появляется разгруз, вывешенное колесо бешено вращается, а другое стоит, и поехать вы никуда не можете. Но, благодаря тому, что дорожный просвет здесь все-таки больше, практически на 3 сантиметра, у вас есть шанс промчать хоном, там, где обычная веса уже воткнется бампером. И это в большинстве ситуаций спасает. Хотя, конечно, страшно становится за эти низкопрофильные колеса. Но знаете, что обиднее всего? Ведь серьезных ездовых вопросов к вести давно нет. Она уже появилась хорошо сделанной. Но почему до сих пор не доведены эти мелочи житейские? Например, мультимедийная система, но она нелогичная, некрасивая, блеклый экран. Мне она не нравится. Или еще один момент. Вот обычный зарядник для мобильных телефонов. Я им пользуюсь чуть ли не во всех тестовых автомобилях, и везде он работает без проблем. Но здесь настолько глубокое гнездо прикуривателя, что он просто не достает до контакта и не работает. Работает. Жесткие усилия на всех кнопках. Да, я понимаю, что с фурнитурой в России тяжело, и что-то изменить по-настоящему сложно, но веста достойно большего. Щетки, они новые, но уже размазывают воду по стеклу. Но ну, это никуда не годится. Посмотрите, оно у нас все в полосах, потому что утром шел дождь. Вибрирующие зеркала тоже никуда не делись. Надо подтягивать эти мелочи. Да, хорошо, что вы внедряете приятные опции, вроде плафона сзади или обогрева дивана. Но вот эти откровенные ляпы, с ними надо разбираться прежде всего. Но основная угроза для Vesta Cross – это, конечно, вторичный рынок, где за 750-800 тысяч рублей у вас огромная ширина выбора. Можете взять свежий дастр или Каптер или углубиться куда-то внутрь, повыбирать уже среди полноприводных автомобилей. Но вообще, мне кажется, что та добавочная стоимость, которую вы видите на ценнике, не соответствует росту потребительских качеств относительно обычной Весты седана. Плюс 50-60 тысяч рублей в зависимости от версии – это очень много. С одной стороны, конечно, приятно, что вас не забывает традиции советского автопрома и выпускает легковушки повышенной проходимости. Да, сейчас она, конечно, в кавычках, но вы вспомните. Москвич 410, ГАЗ-2495. Какие интересные уникальные были автомобили. А можно даже вспомнить и Победу, да, ГАЗ-М72. Легковушка с полным приводом. Такого еще не было ни у Виллиса, ни у рейндж -Ровера. Можно сказать, что мы в этом классе пионеры. И конечно, если бы я выбирал себе Весту, то остановился бы на универсале. Но если вы непременно хотите седан и какой-то особенный, то мой вам совет: дождитесь августа, когда появится Лада Веста Спорт. Это будет продукт, за который по-настоящему не стыдно.